Конец января, погода плюс 18 градусов, просто кайф. Хостинский горный кластер, да, он сейчас только возводится и застраивается именно гостиничными комплексами. В этом корпусе в первом Ромада Байвиндом подписан официально договор с мировым ательером. Многие из вас думают, куда инвестировать? Где надежно, где есть рост цены. Добрый день, друзья! Вы на нашем канале, агентство Сочи ЮДВ. Меня зовут Иван Колосов. И мы начинаем. Сегодня я приехал показать вам видеообзор. Погода шикарнейшая. Солнце светит яркое. Небо голубое. Давайте рассмотрим я на нашем гостиничном комплексе Ромада Баовиндом. Я уверен, все из вас прекрасно знают этот комплекс Ну, как говорится, повторение мать учения Давайте рассмотрим, что у нас на сегодняшний день У нас на дворе конец января Погода плюс 18 градусов Просто кайф! Ни в одном городе такого нет а, Такой атмосферы, такой погоды и такого, знаете, летнего настроения Потому что оно у меня круглогодично Давайте рассмотрим, что у нас на нашем комплексе есть, как продвигаются работы, видовые характеристики. Пробежимся по номерному фонду, посмотрим вкратце и быстренько придомовую территорию. Рассмотрим, что у нас и как возводятся у нас соседние гостиничные комплексы, да, и именно корпуса. Вот так вот назовем их больше. Давайте, не отключаемся, потому что это будет очень продуктивно и очень информативно. А давайте мы рассмотрим с вами побережье Черного моря. Вот она вся коса, бухта побережья Черного моря. Мы с Видной к нему, мы вернемся сейчас через пару секунд. Что у нас там? Адлер, ЖД вокзал Адлера. Здесь у нас находится аэропорт, стадион Фишт. Полностью все видно. Я нахожусь с крыши с эксплуатируемой кровли нашего гостиничного комплекса «Ромада». Вот она пошла, наша трасса Дублер, она уходит в Сочи. И здесь пошла развязка на главный курортный проспект и пошла в объезд по Дублеру. Что у нас здесь? Гостиничный комплекс РЖД, куда зашла управляющая компания, наш местный отельер Азимут. Здесь у нас будет возводиться большая, огромная яхт-марина. Что могу сказать на сегодняшний день? Уже подошел, знаете, такой как бы плавучий док, как его правильно называть? назвать плавучий кран, он находится здесь за мысом, его не видно, уже подошел со стороны моря, ну вот наш вот этот плавучий кран сейчас будут возводить, что у нас здесь Пляж, который будет в аренде, он от этой буны до да, вот этой буны, где вот стоит кран, да, протяженностью полкилометра. То есть вы вышли на эксплуатируемую кровлю если, или если у вас есть номерной фонд, который выходит с видом на море, пожалуйста, собственный пляж, где будут сноситься все вот эти вот избушки на курьих ножках и возводиться полностью, знаете, благоустраиваться пляж. Что здесь будет? Шезлонги, а, там, я не знаю, Pokémon, зонтики. Песочек, все красиво, все аккуратно, флаги Ромада будут стоять. Как мы можем подойти да, к, со, к собственному пляжу? Спуск, выход у нас будет под дублером, под эстакадой. Мы проходим здесь через парк, через озеленение. Парк будет благоустраиваться. И буквально здесь расстояние 200 метров. Вот она уже наша территория. Давайте мы рассмотрим всю нашу территорию. Здесь у нас будет благоустраиваться, да? Все красиво, озеленение будет э, Выход на улицу шоссейная да. Хочу сразу же вам сказать, чтобы вы понимали э, Есть на генплане да, развязка Как будет дорога проходить с улицы с, аше, с шоссейной И выходить через Красную Волю на Красную Поляну Здесь вверху у нас будет возводиться гольф-поля Вообще хочу сказать, что весь вот этот... Э, Хостинский горный кластер да, он сейчас только возводится и застраивается именно гостиничными комплексами. Вы только посмотрите какая звездец красотища. Но где вы такое еще видели? Я не знаю насколько камера передает но красота просто неописуемая да, когда вы э, вышли в своем гостиничном комплексе на эксплуатируемую кровлю э, взяли кофе, чай, я не знаю здесь будут ресторанчики и будете просто наблюдать всю вот эту Безумнейшую красоту Красотища а, Друзья, давайте Знаете, мы посмотрим Пока мы находимся на самом Верхнем высоком этаже Позади меня ярко светит солнце Освещает мне прям спину, греет спину Знаете, как тепленько а Давайте я развернусь Чтобы было Видно меня хорошо, очки снимать не буду Потому что, ну, очень приходится Даже в очках сильно щуриться Давайте рассмотрим, что у нас возводится из соседних, так скажем, корпусов, да, Виндома. Как проходит остекление, как проходит у нас фасадная часть, Скоро они приступят к благоустройству. До полной сдачи комплекса осталось буквально всего каких-никаких полтора года. Время пролетит очень быстро. Я помню, как этот комплекс возводился. Прошло уже, грубо говоря, почти два года. Да, они начинали полностью с котлована, вырыли огромную-огромную гору, снесли ее и возводят огромный массивный гигант с огромной своей большой территорией, где самое главное есть... Сейчас, давайте я вам покажу, чтобы у вас было наглядное понимание. Итак, друзья, что мы здесь с вами наблюдаем? Комплекс, второй комплекс. И вон там возводится третий комплекс, да? А, не комплекс, а так его назовем корпус. Это точнее будет. Что у нас здесь? Главное административное здание, да? Здесь у нас конгресс-холл, конгресс-центр, да? А, где будут собираться всякие конференции. А, здесь у нас будет находиться... СПА-центр, бассейн, два бассейна. Один бассейн э, подогреваемой водой с подсветками, со всеми делами. И один бассейн э, закрытый в СПА-центре на тысячу квадратных метров. Это самое главное. Все будет красиво, озеленение нарядно. Уже есть на что посмотреть, да, когда в фасаде, э, окна стоят витражные. Ну, то есть, когда он преображается, уже будет красиво. Что у нас здесь? Наш корпус состоит из двух частей, где э, в этом корпусе, хочу сказать, напомню вам. Э, напомню вам, что в этом корпусе, э, в первом, Ромада Байвиндом, подписан официально договор с мировым отельером. Это тот отельер, который входит в топ-3 самых дорогих отельеров по всему миру. Э, и который дает вам возможность бесплатно проживать Абсолютно э, в любом проекте Где есть Ромада По всем странам Он находится э, У него в проекте есть более 9000 разных проектов По всему миру То есть вы заходите к себе э, У вас будет свой личный кабинет Через электронный, там, скажем, код Вы заходите и выбираете э, В каком комплексе, где вы хотите проживать В какой стране Выбираете себе время, бронируете И бесплатно приезжайте, Потому что у вас будет все all-clusive All-clusive это значит все включено от бинта до ваты, от тапочек до халата. Этот корпус, он состоит из двух половинок. Первая половинка на два этажа выше вот этой половинки. То есть каждый этаж 3 метра в совокупности. На 6 метров вот эта половинка будет выше. Что могу сказать на сегодняшний день? Это самый лучший проект э, города Сочи, где самое главное подписан договор с мировым ательером. Друзья, давайте так, не забывайте. Э, все ательеры э, международники с России поуходили. Нет никого, остались просто местные управляющие компании, которые сделали ребрендинг и что? И просто сдают э, номерной фонд, да, уже, ну, как бы по, свою, по своему опыту. Виндом к нам в Россию, наоборот, только заходит. Уходить не собирается, договор подписан. Если кто-то из вас хочет почитать, увидеть официально этот договор, мы всегда всем говорим, берите, приезжайте, поедем в офис к застройщику, сядем, вот такой талмуд, полностью все прописано, и вы почитаете, ознакомитесь максимально со всем вот этим договорными отношениями. Если кто-то, большинство из вас, знаете, Бывает, э, думает, а вдруг Виндом уйдет? Ну, друзья мои, могу сказать так, Виндом не уйдет никуда, потому что все прописано, есть штрафные, огромнейшие штрафные санкции, где э, никто ни с кем не намерен расторгать какие-то отношения. Это раз. Э, Виндом просто принимал участие на Донбассе, и поэтому он не уходит с России. Он, наоборот, только заходит. У нас в скором будущем откроется, э, знаете как, Официальный старт продаж Вы об этом сразу же узнаете Когда Это будет Windom Collection, Это будет 5 звезд Он только заходит Это будет мега крутой проект Но о нем мы поговорим чуть-чуть попозже Я вам сразу же дам всю информацию Вы будете в курсе всех событий Друзья, давайте пробежимся по номерному, по номерному фонду Посмотрим, какие ведутся у нас работы Как у нас проходит фасадная часть Вообще, ход строительства нашего мегакомплекса Многие из вас думают, куда инвестировать, где надежно, где есть рост цены. Самое главное, конечная цель. Это чтобы у нас был пассивный доход, надежный застройщик, локация. 100%, миллион процентов, это только ромада. Давайте поедем, посмотрим, что у нас в самом, в нашем комплексе. Друзья, давайте рассмотрим, что у нас здесь. Вода заведена, готова у нас... Здрасте. Готова у нас воздуховоды, канализация, вся инженерка да, зашла, уже сделано, выполнены все эти работы. Работы ведутся. Давайте зайдем абсолютно в любой номер, номерной фонд. Например, я на среднем этаже нахожусь с видом на море. Номера 28 квадратных метров, но ну, вы все прекрасно знаете, это у нас зона санузла. Просторный, красивый, шикарный остекление Шуко, которые раздвигаются очень качественно, бесшумные, притонированные. И самое главное, виды. Виды просто звездануться можно. По-другому я, наверное, назвать не могу. Да? Скажите, шикарнейший вид. Это когда человек может выйти, взять чашечку кофе, присесть на ротанговую мебель и смотреть на побережье Черного моря на, на мыс видный И наблюдать, какая же суета у нас проходит на нашем собственном пляже Собственный пляж от Сих до Сих Протяженностью 500 метров Скажите, шикарно И здесь у вас будет яхтенная марина Ну, шикарнейший просто вариант Перед нами второй корпус, административное здание Здесь будет все это благоустроено Будет все красиво, симпатично, нарядно самое главное давайте мы еще посмотрим с вами что же у нас здесь тоже есть интересненького сейчас что-нибудь да найдем ребята работают абсолютно на каждом этаже где-то ведутся а, работы неважно какого направления вот здесь у нас возводят тоже ребята что-то делают замеряют остекление или я не знаю какую часть здесь уже подготавливают ремонт и ремонт вот посмотрите заливают залили стяжку стены штукатурили где-то что-то готовы электрику всю повыводили то есть, пожалуйста, за ремонт проплатили и вам готовят ремонт. Ремонт у нас, естественно, по регламенту никто не выбирает, какой хочу, какой не хочу. Есть определенные стандарты ремонты от ательера. И именно он задает. А, так, вон там тоже, смотрю, ребята работают. Так, что у нас здесь? Навезли кучу песка. Здесь у нас будет два лифта. А, это переход с одного корпуса в другой корпус. На первом этаже у нас, вы все прекрасно знаете, есть большой ресторан шведского направления. Перегородки все полностью поставили, все готово. Где-то на каждых этажах шумит, шумгам. Поэтому шикарнейший! Шикарнейший вот еще один лифт. Лифт есть в каждой половинке. Лифтов очень много, все будет бесшумно, все красиво, все аккуратно. Я могу ходить по этому комплексу просто без остановки, идти, идти, идти и рассказывать за этот комплекс то же самое. Друзья, я спустился еще на пару этажей вниз. Давайте посмотрим, может быть где-то что-то здесь. Вот ребята э, готовят остекление да, полностью. На каждом этаже абсолютно на каждом ведутся работы. Кто-то что-то строит, кто-то шумит, кто-то там делает электрику, кто-то сантехнику, кто-то остекление. Фасады, штукатурку ведутся абсолютно... Завозят, что здесь, коммуникации Вот здесь завезли какие-то, я не знаю Трубы, утеплители Все это стоит, все подготовлено То есть материал есть Рабочий состав есть Все есть, ведутся, работаются Каждый день, абсолютно каждый день Настройки больше 200 человек Они просто раскиданы по всему Комплексу Кто-то на улице, кто-то на кровле Кто-то там варит, сварит, сверлит Поэтому э, бытовок здесь сделали. Здесь что-то ребята там тоже делают. Что могу сказать, друзья? Работы ведутся абсолютно по каждому этажу. Рабочий состав проживает, находится прямо на самой территории комплекса. На данный момент он проживает в административном корпусе, где будет конференц-зал. Там очень много... Номеров, бытовок И поэтому у них там свои койко-места Ну мы-то сейчас не за рабочих Мы-то сейчас за наш комплекс Давайте посмотрим, как все-таки выглядит Вот, я еще спустился на пару этажей вниз И у них здесь какая-то своя дискотека Сварка, варят, пилят, греют Смотрите, сюда Сварщики то есть сделали бытовки бытовки бытовки практически из каждого номера сделали бытовки потому что ну, потому что нужно ребятам нужно где-то размещаться Рабочие силы достаточно очень много все завалено строительными материалами пилится стругается режется ну красиво ну обалденно просто каждый номер завален каким-то определенным материалом завезли коробки трубы чего только нет абсолютно в каждом номере да вот посмотрите э -э, канализация канале чуть ли здесь еще да на все в пакетах все привезли поэтому э -э, что могу сказать а могу сказать одно что комплекс возводится комплекс строится и самое главное, он идет в срок, вовремя, даже с опережением срока. Осталось времени абсолютно немного до полной сдачи, до полной, так скажем, до запуска отеля. Самое главное, этот отель курирует, контролирует код строительства представитель Виндома. Его зовут Константин. Мы всегда готовы вас связать с Константином, чтобы он ответил вам на все-все ваши вопросы, которые у вас засели. Знаете, как маленький таракашка в голове, на который вы не знаете, где найти этот ответ. Итак, друзья, давайте посмотрим. Посмотрите, фасад весь усыпан люльками. Люлька, люлька, люлька. А, что у нас здесь? А, сейчас мы посмотрим с этой стороны. Люлька, люлька, люлька на люльке, люлькой погоняет фасадная часть, уже утеплитель готов, подсистема готова, поднимают уже, так скажем конечный результат вот такой вот у нас будет белый красавец на лестничном марш сделали ограждение, что-то варят пилят, вон человек там что-то прикручивает по крайней мере работают все работают, абсолютно каждый знает свое место на каждом каждом промежутке этого времени и этом комплексе вот так вот даже если сделать по верхние этажи у нас уже полностью готова а, подсистема, да, и вот они потихонечку начинают закрывать так. И вот они потихонечку уже начинают закрывать вот эту фасадную часть. Красиво? Очень красиво. Он скоро будет супер нарядный. Красивенный. Ну, как говорится, я хожу здесь по территории, по строчке, показываю вам небольшой а, видеообзор строительно-рабочего процесса, да, что ребята все делают. Сейчас, когда уберут вот эту пленку, он будет красивый, нарядный, остекление шуко притонированный, вид будет звездец помпезный. Итак, давайте подводить итоги после всего этого обзора. Что я могу сказать? Давайте. Самое главное, это гостиничный комплекс. Все плюшки вы его знаете, да, я думаю, вы его уже максимально выучили. Каждый из вас кто-то думает, каждый кто-то мечтает, каждый кто-то хочет все-таки зайти в этот гостиничный комплекс. И у всех есть цель э, получать пассивный доход. Э, чтобы это было вам, детям, внукам, на пенсию себе без разницы. Это та ниша, которая будет постоянно приносить вам доход. Есть расчет доходности от Виндома, где минимальный доход будет от 2,5 миллионов рублей чистыми. Есть а в договоре даже будет прописан минимальный порог, который вы ежегодно будете получать. Что могу сказать? Давайте рассмотрим его со стороны именно входной группы, друзья. Все знаете, да, здесь у нас будут панорамные лифты, входная группа. Вот так выглядит у нас наш мега бешеный гигантский комплекс. Завезли здесь что, я не знаю, это штукатурка, наверное, да? палетах заводят. Также заводят, завозят у нас утеплители. Везде ребята стоят, везде работают. Люльками обвешен полностью, обвешивают полностью весь этот корпус. Наверху работают. Вот это, я так понимаю, это грузовой лифт, который поднимает именно тяжелые палеты, тяжелый какой-то строительный материал. То есть, что мы можем здесь сказать? Итак, друзья, небольшая финалочка. Готовимся. Если вы Хотите все-таки зайти в этот э, гигантский мега-проект, который я ставлю из всех гостиничных комплексов на первое место? Мы вам... Что мы вам можем предоставить? Что мы вам можем предложить? Самую лучшую рассрочку, беспроцентную отсрочку, э, лучшие цены, видовые характеристики с видом на море, с видом на озеленение. Номер стандарт, стандарт плюс, люкс, без разницы, все, что хотите, все вам организуем. Мы дадим вам те условия, которых в этом городе Сочи не даст абсолютно никто. И кто с нами уже приобретал, кто с нами работает, они прекрасно знают, что мы, агентство Сочи ДВ, можем дать вам самые лояльные лучшие условия. Что еще могу сказать? Не откладывайте на завтра, не откладывайте на потом. Нужно принимать э, решение здесь и сейчас. Если у вас есть какой-то минимальный даже платеж, мы можем зайти с минимальным платежом, и это будет у вас беспроцентная рассрочка. Организуем вам на самый-самый максимальный срок даже до ввода в эксплуатацию. Представляете, будете платить не рассрочкой, а отсрочкой. Появились денежки, закинули, появились денежки, закинули. Что, друзья, еще могу сказать? Да, наверное, я уже все сказал. И я повторять за этот комплекс могу все без остановки от и до. Это лучший проект. Это надежный проект. Это, знаете, я так скажу. Кто у нас застройщик? Застройщик это такой мастодонт на рынке Сочи. Именно на строительном рынке в городе Сочи. Это надежный, который... Возвел, построил больше 30 разных объектов вовремя, в срок. Люди живут, проживают, нет никаких подводных камней, все хорошо. Поэтому, друзья, я думаю, что вам этот видеообзор понравился. Пишите, звоните нам, не упускайте свою возможность, потому что по такой цене входа, с такими лояльными условиями, максимально лояльными для вас, в этом городе Сочи вы не найдете абсолютно ничего. Но неужели можно за такую стоимость приобрести какой-то там обычный апартамент, когда лучше заходите в гостиничный комплекс, где, а, самое главное, подписан договор с мировым ательером. Это очень важно. Это, понимаете, это как вы или едете в Жигулях, или вы едете а, на Мерседесе там, или на Майбахе. Ну, вот что-то примерно так. Если кто а, понимает, тот понимает. Поэтому... По такой цене входа однозначно 100% вам только сюда, Ромада Байвиндом. Меня зовут Иван. До новых встреч.